Да, хорошая погода, Эх, так, ну, в принципе, я пить не хочу. Смотрим, приходила ли мне почта? Ну, да, приходила. YouTube, либо ты снимаешь, видео, либо твой канал хана. Ой, очередной танк. Пока на компьютер что-нибудь поделаю. Так. Uh, так, стоп, смс-ка пришла. Ты ютуба? Ты правда хочешь бан канала? Значит, все-таки это не ложь. Снимаем видеоролик. Да ты мои дорогие друзья, с вами я, Сасори. Добро пожаловать на мое новое видео. Как видно, Ютуб хочет, чтобы я снял ролик. Ну хорошо. На котором я сейчас только что и приехал сюда. Я вам расскажу, как заправлять бензоколонки. Сейчас вы просто посмотрите на все эти машины, и там я уже расскажу все остальное. Нет, не вот так мы будем. <связать> Да, да. Я вам расскажу об вот этих, о вот этих вот штуках, расскажу вам о бензоправках, как покрасить машину и все остальное. И все это лежит в этом сундучке. Также мы сейчас возьмем вот это вот. Вот все, что нам нужно. Для начала мы ставим вот это вот. Это там, где мы создаем вот эти вот транспортные средства. Я вам сейчас буду пролистывать, и вы просто смотрите, И если хотите, я оставлю в описании ссылку на этот мод. Так что загляните и можете скачать версию этого мода, вы выберите сам. А, уже все по-новому, no, окей. No, okay. Теперь э, давайте вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это заберем. Так, да, э, ставим верстак, э, открываем, и у нас есть вот такой баллончик, баллончик с краской. Можете выбрать себе на вкус любую краску там, какую захотите, именно красить. Или... Ну, я выбрал именно такой размер цветов. Розовый, красный и желтый. Итак. Этот баллончик он никак не рисует там на стенах и всего остального. Этот баллончик создан для автотранспорта. У нас есть э, вид машины, который я сам выбрал. Э, ставим вот такой вот блок. Вот такой вот. Это нам вот это уже не понадобится. Э, встаем на shift, Правой кнопкой мыши подкаем по транспорту. И все. Мы его подняли. Теперь ставим. Встаем машину, кликаем правой кнопкой мыши по вот этому вот... Боку. Все, мы смогли поднять наш транспорт, и теперь нам понадобится гаечный ключ такой вот. э -э, Мы правой кнопкой кликаем по любому месту этой машины, хоть куда. Кликаем, и у нас тут вот такой вот высвечивается. Это мотор и колесо. Мы можем убрать и поставить новое. Снять эту всю конструкцию можно правой кнопкой. Shift, правая кнопка взять. Также Shift, правая кнопка опустить. Все. Мы сделали тюнинг нашей тачки. апгрейд. Теперь мы берем баллончик, который мы сделали, и кликаем по любому месту этой машины. Все. Мы перекрасили тачку. Этот баллончик можно использовать где-то 5-6 раз. Теперь у нас есть канистры бензина э, вот такой вот канистры хватает один ну вот просто берем и заливаем и хватает всё, ну, вот, э, вот смотрите э, вот в верхнем левом углу есть э, вот такие надписи там где 15 тысяч это сколько влазит в, эту, в этот транспорт. В этой зеленой канистре 15 тысяч литров. И просто мы. Ой, извиняюсь. Просто заливаем. И вот вы сейчас все увидите. Все. А, нет, стоп. Не все. Значит, все-таки не то что я думал нет нет нет все теперь точно все теперь пятнадцать тысяч литров значит все-таки хватает одну две с половиной канистры вот красных хват... нужно три штуки чтобы залить одну такую тачку а их на секундочку э... а их 27 автотранспорта это очень много ну, так что с машинами мы разобрались. Это нам больше не пригодится. Ключ нам пригодится. Теперь мы забираем все вот эти вот блоки. Забираем ведр ведра лавы. Они нам помогут. И строим вот такую конструкцию. Два вот таких блоков ставим друг на друга. Берем э, два вот таких вот высасывающих устройства, которые будут... Выставить отсюда топливо и переводить его в бензин. Ну, то есть, вот, вот этот блок будет переводить их в бензин. Теперь берем вот такую трубку, чтобы черный ободок смотрел на желтый ободок. Теперь вот с этого отсека, так, чтобы черный ободок смотрел на темно-зеленый ободок. Да. Теперь мы их поднимаем, заводим. Все, мы соединили первую часть конструкции. Теперь... Берем снова вот этот прибор, вставляем его вот так вот, делаем так. Нет, мы ставим вот сюда вот бочку и ставим вот так, чтобы черный ободок смотрел на бочку. Берем вот этот, этот механизм, который высасывает бензин и ставим колонку. Теперь мы берем вот так вот, черный ободок смотрит на саму колонку. Все, наш механизм построен. Это мы убираем, это мы забираем. Теперь мы расставляем рычаги. Вот так вот и вот так вот. Сюда вот, вот в этот блок мы ложим светопыль вместе с ведром лавы. Сюда мы ложим, кладем, точнее не ложим, кладем эндержемчук и ведро лавы позже. Сюда огненный порошок. Сюда два ведра, сюда два ведра. Теперь сюда... А, здесь уже лежит. Ну что ж, теперь мы ждем, когда вот здесь вот заполнится вот-вот... Вот эти вот... Так, и вот так. Снизу должно быть заполниться маслом, сверху непереработанный бензин. А вот сам переработанный и чистый, и чистый, и чистый свежий бензин для автотранспорта. Ключ нам не понадобится, все-таки я перепутала, он нам не нужен. Вот, видите, они начали заполняться вот, этим вот этими вот этими цветами. Теперь мы просто ждем, ждем, ждем. И пока мы будем ждать, я вам покажу э, вот эти вот штуки, что они означают. Они нужны для. Тут у меня неудачный эксперимент прошлого раза. Пытался колонку запустить. Так вот. Серьезно? Типа я смог? Ладно, окей. Короче, после того, как мы вот это вот, все вот это вот лишнее строим, думаю, не получится. Короче, когда у нас заполнится контейнеры вот так вот, там прям, прям до предела, мы активируем рычаги, и они вот так вот убывают. Вот так вот. И потом мы это просто все переводим вот сюда вот, в чистый бензин. Ну, типа, так оно и работает. Вот, видите, они уже заполнились. Теперь мы опускаем рычаги. Все, они начали убывать. Теперь мы ждем, когда заполнится вот здесь. Вот. Так, у нас уже заполнилось половина. Теперь мы активируем этот рычаг. Нажимаем на Shift, направляем курсор на бочку. И теперь мы видим, сколько же заполняется самого чистого бензина. Свежего. Теперь мы просто нажимаем этот рычаг. И все, у нас начала заполняться колонка бензина. Возьмем, ну, например, вот этот транспорт. Ага. Берем шланг, пистолет, точнее, не так, как головно работать. Нет, блин. А. Значит, это так не работает. Окей. Берем тогда квадроцикл. Потом ставим, берем пистолет и что ж такое-то. Все, и мы начали заполнять. И вот видите, у нас тут даже упал принцет бензина. И квадроцикл заполнен на 5800 литров бензина. Вот такой вот мод, он добавляет еще куча транспорта, который я вам показывал. Вы можете вот такие вот моторы нужны для вот как раз вот такой вот машины. Вот такие вот моторы принадлежат вот вот такие вот, вот таким вот машинам двум и самолету тоже. И вот такие вот моторы принадлежат ему ему э, вот ему ему. И вроде бы, вроде бы все. Да, все. Это мы можем просто удалить. Также здесь есть несколько колес, которые тоже можно э, поставить на ваш транспорт, который вы выберете себе по вкусу. Ну так, вот так. Не будет Э господи. не забывайте подписываться ставить лайки не забывайте про уведомления каждая ваша новая ваша подписка э делает контент все лучше и лучше ну всем желаю хорошего настроения всем удачи всем пока пока